Привет! Думайте, что для того, чтобы много зарабатывать, нужно иметь какие-то особые навыки или знания? Или нужно работать день и ночь, как папа Карло? Совсем не обязательно. На своем примере покажу. Чтобы иметь хорошие деньги, нужно просто инвестируя со мной в правильном проекте. Я, конечно же, научу вас всему и помогу рубить бабки на ровном месте, совершенно без риска и со стопроцентной гарантией. Смотрим ролик внимательно, это не займет много времени. В общем, смотрите, мною заработано более 200 тысяч рублей, а выведено 210 тысяч 500 рублей. И эти деньги в проект я заработала за 9 дней работы проекта. Но чтобы хорошо зарабатывать, нужно в него нормально вкладывать, либо приглашать новых инвесторов. Посмотрите мою историю пополнений. Неоднократно вносились крупные суммы. 15 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч и так далее. Все сами видите на своих экранах. И это дало прибыльные результаты. Кто давно на канале, видит, что я регулярно вывожу прибыль с проекта. Как вы видите мои выплаты с проекта. 26 четыреста рублей, 62 тысячи и 122 тысячи я выводила сегодня. Все деньги мне поступают на карту. Посмотрите мое подробное видео, как я вывожу прибыль с проекта. Показываю, как деньги мне поступили на баланс карты и как инвестировать деньги в проект. Как вложите деньги, вам остается только считать свои купюрки, заработанные в данном проекте. Инвестиции доступны каждому, кто смотрит это видео. Ваши деньги будут работать на вас и приносить вам прибыль. Вам ничего не придется делать, будете инвестировать и получать стабильный доход. А все сделать правильно, чтобы гарантированно зарабатывать, я вам помогу, если, конечно, вы являетесь моим партнером, хотите выводить прибыль ежедневно, как я, либо с какой-то иной периодичностью, тогда регистрируйте аккаунт по моей ссылке. И сможете на своих экранах, именно в своих личных кабинетах и на своих кошельках видеть такие же цифры, как у меня. Короче, не стесняемся, проходим регистрацию и начинаем зарабатывать. Ведь, как всем известно, много денег не бывает. Все ссылочки есть в описании под видео. Всем пока!